Так, мне читать. Ну ты пока просто познакомься с текстом. Мы сейчас. Сейчас я открою экран, чтобы было проще видно и понятно. Так, сегодня мы работаем со скороговорками. Так, видишь? Да, да, все вижу. Ага, прекрасно. Ну давай, сначала просто прочитай. Медленно. Медленно. Жили были три китайца: як, як цедрак, як цидрак цедрак Жили были три китайки: ципа, ципа дрыпа, ципа дрыпа дримпампони. Все они переженились: як на ципе, як цедрак на ципе дрыпе, як цидрак, цидрак цедрони на ципе дрыпе дримпампони. И у них родились дети: у яка с ципой шах, у яка цед... у яка господи. У як, у як с цыпой дрыпы шах шарах, у як цедрак цедрак цедрони, с дрыпы дрим дримпомпони, шах шарах шарах широни. Жесть какая-то. Да, тут, наверное, вот это лишнее, яка. У як цедрака. Да, оно меня прям сбило, по-моему. У, у, у яка цедрака да да да да да да да. У якса Именно так. У якса цыдрака какая-то неприличная шутка. Жестко жестко. Так хорошо готов? Так и у них роди сейчас и у них родились дети. Сейчас поел. У якса цыпуш. Да сейчас пошел. Цыпуй дырой Так вроде да. Так, теперь побыстрее, да, делаем. А теперь давай, да, прям жги. Прям сжечь? Да. Жили были три китайца, як-як цедрак, як цедрак цедрак цедрони. Жили были три китайки, ципа ципа дрыпа ципа дрыпа дрымпапони. Все они переженились, як на ципе, як цедрак на ц. Фу, як, давай заново. Жили были три китайца, як-як цедрак, як цедрак цедрак цидроне. Жили были три китайки, под ципа, ципа дрыпа ципа дрыпа дрымпапони. Все они переженились. Як на цыпе, як цидрак на цыпе дрыпе, як цидрак, цидрак, цидроне, на цыпе дрыпе дрымпапони. И у них родились дети. У, у як из цыпы шах, у як цидрака цыпы дрыпы шах шарах, у як цидра цедрак цидроне, с цыпы дрымпы дрымпапони шах шарах шарах, -шарах ширы широни фу. Ширы. Нет, блин, вот все-таки вот к этому последнему я не был готов, что это вот. У них еще кто-то родится. Так в основном и случается, знаешь. Да. Уяка. Вот это у Уяка, да. Это на канал можно будет выкладывать, вообще нет? Думаю, да. О чем мы прилично себя ведем. Ну, скороговорки читаем себе. Конечно. Работаем языком. Да. Блин, ну да. я думал, у меня получится лучше. Ну, вот. Хорошо, давай, Сергей, твоя очередь. Давай поржем надо мной. Давай. Жили были три китайца, як як цедрак, як цедрак цедроне. Жили были три китайки, Цыпа, цыпа, дрыпа цыпа, дрыпа дрым помпоне. Все они переженились, як на цыпе, як цедрак на ципе дрыпе, як цедрак цедроне на ципе дрыпе дрым помпоне. И у них родились дети: у яка с цыпой шах, у як с ципы дрыпы шах шарах, у як цедрака у цедрак цедроне с цыпы дрыпы дрым помпоне шах шарах шарах шероне. Уяк? Там видишь, что самое забавное? Он тоже споткнулся у, у тебя, получается, прям последнее. Уяк, цедрак, -цедрак... Да, цедрак, цедрак, цедроня. Вот без «а» последний. Где? Уяк, цедрака, цедрака, цедро. Нет, уяк, цедрак, цедрак, цедроня. Должно, мне кажется, вот так вот быть. Ну да. Ну, давай. Уберу. Ну, просто мне тоже показалось, что именно из-за этого он споткнулся. Возможно. Так, хорошо. Ну что, моя очередь. Давай. Поехали. <клыш> <клыш> С проковорками меряемся. От <клыш> а тебе нельзя ошибаться. Я Ты же, нас при... Ты же для нас пример все дела. Поэтому видите, что я делаю со своим лицом. <клыш> <клыш> <клыш> <клыш> Поехали. Жили были три китайцы як, як цидрак, ягцы дракцидра к цидроне. Жили были три китайки цыпа, цыпа, дрыпа, цыпа, дрыпа, дрым пампони. Все они переженились як на цыпь, ягца, драк на цыпи дрыпы, як це дракци, на цыпи дрыпи дрып, дрым пампони. И у них родились дети. У яка с и шах, у як драк с дрыпа и шах-шарах, у як цидрак, цидракцидрони, с цыпай, дрыпой, дрым-пампони, шах-шарах, шарах, шарони. Ааа! -а -а! Я молодец. <мел> ну вот. <мел> <мел> <мел> ну вот. А ведь был шанс зацепиться. Ну, прекрасно, прекрасно. Это отличные вещи. Скороговорки помогают концентрировать внимание. Лучше всего использовать новые скороговорки каждый раз, потому что, когда привыкаешь к одной, потом, ну, типа, я сейчас прочитаю скороговорку, будет круто. Ну, круто прочитаешь. Ладно, а смысл-то в этом какой? В том, чтобы твой язык а твой артикуляционный аппарат был готов к любой неожиданности. Ну, главное, в метро с открытым ртом не засыпать Может быть, я... Серег, давай я предложу небольшую неожиданность. Давай. Есть такая вот тоже, как скороговорка, да, на лимане лениво на лима ловили, да? Вот я не знаю, как бы мне текст сюда впихнуть или запомнишь. Uh, попробуй такое произнести. Филиали uh, филиале с Данилой Мобилу купили, подключил нам Мобилу любимый Билайн, uh, у залива с Данилой Мобилу обмыли, Мобилу Данил с утра потерял. Запомнил? Как же так? Я к следующей нашей встрече обязательно выучу. Не, а так вот на храпом взять, не? На храпом? Ну, понимаешь, у меня память не очень хорошая, я сейчас не смогу к сожалению, это все повторить. Но если, например, закинуть мне текст, я попробовал бы прочитать. Давай, я напечатаю, сейчас в, в чат закину. Давай, ты пока печатай в чат. Угу. Я буду, буду, буду пробовать. Окей. А пока ты это делаешь, я хочу сказать всем, кто нас смотрит, мы специально сделали эту запись. Ребята, мои ученики, Сергей, Паша, учатся в школе «Мастерская голоса» Сергея Вострецова. У нас в августе, 1 августа, открывается новый набор. И если вы хотите точно так же проводить весело время с нами, еще и с пользой, то э, присоединяйтесь. Ссылка на сайт внизу под этим видео. Также, о, самое главное! То, что я хочу сказать. В эту пятницу, в 19.00, состоится онлайн-конференция на тему аудиокниги. В прошлый раз получилось у нас не очень хорошо. Залезли всякие негодяи и решили потролить. Ну, а в этот раз будет все очень закрыто. Параллельно будет идти трансляция на YouTube. И, и те, кто сможет зарегистрироваться, те, кого я пущу, в Zoom будут работать в прямом эфире также вместе со мной. Вот так. Ну чего там? Сейчас. Пальцы заплетали. Ну, примерно как-то так. Так. Вот это, да, сейчас. Веляли с Данилой. Мобилю, мобилу купили. Подключил нам моби, мобилу любимый Билайн. У залива с Данилой мобилу обмыли и мобилу Данилы с утра потерял. Окей. Хорошо, попробуем. <свист> да да да да да да да вот. Это я разминаюсь. <свист> <свист> Хорошо, поехали. Филиаль с Данилой Мобилу. Купили, подключили нам... Подключил, сори. Филиаль... Филиали с Данилой Мобилу купили, подключил нам Мобилу любимый Билайн. У Залива с Данилой и Мобилу обмыли и Мобилу Данила с утра потерял. Ну, в начале все-таки были небольшие задания. Согласен, согласен. Окей, так. Это я написал. Сам написал? Да, да, да, это я сам написал. Прекрасно. Вот, кстати, задание всем остальным, кто сейчас нас смотрит. Попробуйте повторить. Сергей Захаров. Придумал скороговорку. Судя по всему, опираясь на жизненный опыт. Вот, кстати, нет. Угу. Мобил никогда не терял. Так, окей, все, кто нас смотрит, попытайтесь повторить то же самое. Приходите в пятницу в 19.00 на мастер-класс по, по чтению аудиокниг и записывайтесь ко мне на курсы, которые стартуют уже 1 августа. Все, вам пока.